чередование. Все просто, ты будешь чередовать дни с низким и высоким содержанием углеводов при достаточном потреблении белка и минимальном проценте жиров в рационе. Таким образом, ты заставляешь работать свой инсулярный аппарат в особом режиме, что вызывает мощный анаболический отклик организма. Кажется сложным только на бумаге, зато потери мышечной ткани при этом исключены или сведены к минимуму. Один цикл составляет 4 дня, количество таких циклов от 7 до 14. Потребление углеводов на среднем уровне 3 грамма на 1 килограмм твоего веса. Потребление белков умеренно 2 грамма на 1 килограмм твоего веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм твоего веса. Твой организм получает достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных процессов. Приемы пищи должны быть частыми от 4 до 6 раз в день. Потребление углеводов на низком уровне 1 грамм на 1 кг твоего веса. Потребление белков высокое 3 грамма на 1 кг твоего веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 кг твоего веса. В этот день ты ограничиваешь потребление углеводов. Высокое количество белка защищает мышцы от использования их в качестве источника энергии. Низкое количество поступающих с пищей углеводов и жиров заставляет организм использовать для энергетических потребностей подкожный жир. Углеводов на низком уровне 1 грамм на 1 килограмм твоего веса, потребление белков высокое 3 грамма на 1 килограмм твоего веса, низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм твоего веса, полностью повторяет режим второго дня. Организм из расходов в качестве топлива глюкозу, накопленную в крови, затем гликоген из печени и мышц на полную мощь начинает использовать излишки жира. Жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты, которые в свою очередь окисляясь преобразуются в глюкозу. Потребление углеводов на высоком уровне от 4 до 7 грамм на килограмм тового веса. Потребление белков среднее 2 грамма на килограмм тового веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на килограмм тового веса. Это самый приятный день цикла. Умеренное содержание белков оправдано высоким количеством углеводов, организм пополняет опустошенное гликогеновое депо. Мышцы, нуждающиеся в восстановлении, активно используют углеводы и превращение их в жир не происходит, мышцы буквально бухают, так как 1 грамм гликогена связывает 4 грамма воды. В этот день хорошо провести интенсивную тренировку. Суть такого чередования в том, что организм не адаптируется к постоянному количеству калорий и метаболизм не замедляется, а наоборот раскачивается и сжигание жира происходит усиленно темпами. Затем следует вернуться к режиму первого дня, чтобы и далее способствовать высокому уровню обмена веществ. Еще одно важное условие – это диета должна проводиться на фоне интенсивных тренировок. Понравилось видео? Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. До новых встреч, друзья!